Всем привет к действия человека. Человек решил точно ничего не делать. Решил горевать. От того, что нет сил, рядом лень, рядом не хочу, рядом не буду, слово есть, которое прям рядышком ходит вокруг, сидит рядом, постоянно находится именно не то, что та энергетика, а вот аура, когда ослабляется, и человек понимает, что все-таки вот аура начинает уже намного лучше, энергии начинается аура, намного больше и лучше уже улучшаться энергия. Человек понимает, что может сделать, но то состояние, когда было ослаблено, ничего не хотел сделать, вообще ничего не работать, никакие-либо дела решать, просто лень. И также решил продолжать. найти другую причину, лишь бы ничего вообще не делать. Всем пока.